Итак, все про трейдеров, часть вторая вы не просили, я сделал. Вот, в моем трейдерском карьере было так, так и взлеты, так и крупные падения. Но я всегда умел собираться и продолжать работу. Я прекрасно знал, что торговля на рынке, я уже прямо не из текста читаю, а из телефона. Это не только хороший доход, но и немного умели, риска. Ну, маленький риск, хайпут. Потом перепишу. Начинаю торговлю с рынка в 2016 году. Я только про нее узнал. Хайбу так. Пишите комментарии, у меня снимают третью часть в таком формате. формате. И тогда мне хотелось все познать, попробовать на практике различных торговых стратегии. Это как стратегия наставок. Я буквально взхлепчитывал историю успеха других трейдеров с мировым именем. Но в дальнейшем я понял, что лучше учиться на этой земле, чем опыт, который вы получаете во время работы. Вот так вот. Ни один учебник, учебник точнее, ни один учебник не расскажет вам о подвигах, подводных камнях, как заработать быстрые деньги. Ну, сейчас интернет, поэтому... Которые ждут вас в практичном деятельности. Это именно в всех сферах жизни. Я не буду скрывать их. Немного, и чтобы добиться успеха от трейдера, требуется не только уседчивость, но и максимально концентрированное, э, концентрированное внимание. Заговорился эм. концентрированное внимание, а также умение держать в себя в эмоциях под контролем. Вместо того, чтобы Входить в рынок связ... Всякий раз, когда ему просто Находится сидеть без дела Да Если вот таки начинают свою работу Трейдингом Трейдинг я уже рассказывал Первую часть Я думаю ссылку я оставил в описании Если не оставил, напомните в комментариях На этом рынке Могу пожелать вам только одного терпения потому что поначалу будет трудно но я надеюсь вы знаете которые вы получаете в этом уникальном статье станут для вас неплохим Слушайте, когда я иду меня как-то кружится это все станет для вас неплохой подсказкой. Не, давайте так. Станет для вас неплохим подарком. Так было классно. Потом это перепишу. Если хотите, то это вам все напишу в описании. Еще один важный момент. Огромные преимущества торговли на рынке. Считается неограниченный заработок и возможность быть самым себе начальником. Ну, похоже, да. Вот э, это опыт, получаете, в лидерстве. Как будто это типа, то ваша компания. Впрочем, хватит э, слов. Переходим к делу. Я расскажу, что на э, фриланс хотел сказать вот, вот вспомню тему трейдинг и фриланс это разные вещи давайте расскажу хоть про нее фриланс это человек который знает тоже про трейдинг только немного это как э, другая специальность в, уни в университетах разные специальности также идут тут Фрилансер и трейдинг Немножко похожие, кто из них лучше, я еще не знаю. Про фрилансера я еще не могу сказать, если хотите, то я про нее напишу тоже, типа того, статью. У нас, конечно, нет такого сайта, но я думаю, создам про будущий сайт, и такой все буду, на... напишу. Все, все, все. Даже про это, если уж и понадобится. как-то так буду подходить обменнику и выделяете на экране курсы обмена для различных валют да это как доллар трейдинг долларов это вам не акция этого не акция то он трейдинг опасная штука я уже рассказывал про него первой части ссылку оставлю конечно в описании если получится постараюсь запомнить сейчас вот вы подходите вот к обменнику, так я это уже считал. Например, вы видите японский иннину. Иннину. Ин. Есть такая японская валюта. И думаете, о, 1 доллар стоит аж 100 ианов. Да, это да, японская валюта. Не знаю, настоящий или не настоящий. Я в Японии вообще не был. Если хотите, что я там полетал, узнал, какая там валюта настоящая, то вписал в интернете. Нашел, не знаю, настоящий или не настоящий. Бывают обманы. 100 аж 100 юнитов. А у меня есть доллар. Один. Именно один доллар у вас есть. Да, я богаче. Да, вот так вот. И таким образом вы уже... Кодственно участвуете в рынке. Можно сказать, что вы обменяли одну валюту на другую. До да, типа того обмен валюты. Или в тер... эм... тер... терминологии. Это понятие. Вы продали доллар и купили иену то бишь без токен, но токен там да, много криптовалют, я думаю в Китае есть токенская валюта, Беларуси, Казахстане все такое, ну дальше наверно такой вот до да, Токио город дорогу дорогой дорогой это в скобочке я отметил расскажу вам то вы тут вы замечать Замечаете, что обменный курс изменился, то вы покупаете его и продаете. Ну, вроде все, дальше уже это очень подробности. Если хотите, то я в описании это все скину. Всем спасибо за просмотр, сам Макс Риск. Вот про трейдинг немножко рассказал, вторую часть, третья часть тоже может выйти. Пока, продолжаю другие ролики снимать. Пока!